уже отключил. А что за тема? Новогодняя. Серьезно? Ну, серьезно. Так слепят, что не слепят? Глаза болят. Да, руки делают. Все, ты готов? Да, только какая тема? Ну, есть, Короче, на, я, так, а, чуть -чуть на подхвате. Давай а, начинаем. Здороваемся. Потом тему Нового года, чем заняться на в новогодние праздники здесь в Сочи. А, добиваем жду нами. Я, говорит, слышала? Сейчас, говорит, цены опустятся. Побойщик уплювает вот через полгодика. <свотник> <новогодний. свотник> Мне кажется, то, что в таком виде это блин, не съемка. Ну ты в лоб на тени и улыбни. И все. Давай. Друзья, приветствую! Вы снова на канале Сочи, ЮДВ, Иван Колосов. Илья Шамшин. Друзья, хочется сразу вас попросить подписаться, поставить лайк и колокольчик. А где нужно подписаться? Вот здесь подписывайтесь. Лайки, колокольчики, ставьте уведомления, чтобы быть в курсе всех событий. Да, Друзья, у нас э, до Нового года осталось буквально вот Шумные прям вот, вот чуть-чуточку, вот, вот так вот прям Мень... на, на пол на полшишечки осталось. Меньше недели. Да, меньше недели. недели. А, однозначно э, Сочи является, наверное, лидером да, э, из курортных городов куда народ едет непосредственно на каникулы новогодние. Собственно, чем заняться в Сочи? Понятно, что в море не накупаешься, да, не загораешься, ну, потому что не совсем уж тут и тепло. да. Но, ну, собственно, чем заняться? Ваня, ну, чем я заняться? тебе хочу сказать, можно пойти по набережной погулять вдоль моря, вообще подышать воздух. Да, вот знаете, элементарная на прогулка... поляну съездить на лыжах? Давай с, это, с набережной. Нахожусь. Элементарная прогулка по набережной, друзья, но... Понятно, что мы э, как-то ну, привыкли, так скажем, да, мы же здесь живем, мы привыкли. Блин, но ну, когда ты живешь в Сургуте, да, или где-нибудь там, не знаю, в Новосибирске, у тебя там минус 25, минус 30 непосредственно перед Новым годом или в новогодние праздники, и ты идешь в одной футболке, ну ладно, не в футболке, там, Ветровке, а по набережной... У нас все плюс 12. Ну тепло было. Плюс 12, плюс 12, плюс, 12 сейчас снимут да. дожди, а так тепло, Да. да. Как минимум в Сочи можно гулять, отдыхать и дышать свежим воздухом. Далее, друзья, однозначно это Красная поляна. Вот кто бы чего не говорил, Красная поляна, но это... Вань, продолжай мысль. Ну, на Красной поляне, во-первых, там уже открыли э, на высоте 2-300 канатку. Там люди уже катаются на сноуборде, на лыжах, на санках, на тюбинках... Уже все катаются, да? да? Уже катаются на отметке 2-300 на нижних отметках снега пока весь нет но я думаю вот вот сейчас насыпет ну по крайней мере и там уже километровые очереди и все зачем ваша сочи а еще не успели открыть официальное открытие будет 29 декабря официальное открытие всех канаток перенесли хотели открыть 23 -го. И все говорят, да что в Ваши Сочи не поедем, уже битком, и все едут в Сочи. Заполняемость на Красной Поляне уже заполнена на сто процентов. Я знаю еще, вот бывает, мотаешься по своим делам, ну, по рабочим, по бытовым, но неважно. Смотришь вот эти километровые пробки, которые в центре. Приходишь на набережную смотришь, как много народа. И вспоминаешь эти слова, когда говорят, что делать в Ваших Сочи в межсезонье. Что в там... ваших сочах? ваших сочах. Да, да, да. А, блин, друзья, народ здесь есть. А, Все-таки едут, ехали и ехать будут. А, это было исторически в городе Сочи. Здесь есть чем заняться. А, однозначно сейчас начинается горнолыжный курорт. да, То есть у нас весь а, туристический поток идет в сторону поляны, а, где поляна там и побережье. да, То есть ну, однозначно народ сюда едет. Слушай, это знаешь, это где ты э, зимой, <coughs> в зимний период времени, в течение дня можешь застать и лето, и зиму. И лето, и зиму, да. Ты можешь погулять по набережной э, в плюс 12, плюс 15. Некоторые могут искупаться, я знаю, есть такие. Да, есть могут кто искупаться, может да. искупаться. Сесть на ласточку, на электричку, на машину, час езды на красной Поляне в снегу покупаться. Да, а, еще, друзья, не забываем, что здесь... А, большое количество отелей в городе Сочи в поляне вообще везде а, как минимум какой-то отельный отдых да, как, а, отельный отдых спа там какие-то завтраки прогулки массажи это тоже имеет место быть а, в новогодние праздники а, как минимум можно сходить но ну, если вы вообще живете здесь в Сочи можно сходить я не знаю вот, в водажу в спа мне там кстати очень нравится ролик заснял оттуда. Ну, Лерон, -то он, конечно, он абсолютно новый. Новый, новый. Я говорю, вот этот кайф, как, как ты а, пленочку с экрана снимаешь и вот это да. тоже самое, когда заходишь туда. И пока за этот экран еще абсолютно никто не знает, никто не знает, да. И поэтому там отдыхающее минимальное количество человек, и ты туда приходишь и всем вот этим новеньким. Я бы, кстати, не сказал, что там есть минимальное количество. А людей. люди потихонечку узнают. Это практически каждый выходный, и могу сказать, что народ туда прибавляется. Да, и туда, туда идут, собственники идут. А, недавно были, была делегация, они приезжали смотреть отель а для крупных корпоративных мероприятий правильно, да. да, да, да, и такое тоже было ладно, друзья, однозначно в Сочи есть чем заняться в новогодние э -э каникулы, приезжайте и самое важное хочется сказать что мы также работаем в новогодние каникулы если есть желание посмотреть объект недвижимости, доехать, что-то там узнать, э -э пощупать звоните, пишите, мы всегда, естественно на связи, друзья, самое главное что никогда не слушайте какие то байки сказки там или еще да у нас в сочи все тихо спокойно да да тихо спокойно в связи с данной вот этой ситуации я просто хочу небольшой пример один привести ну, давай. который мне написал один из покупателей но я естественно не буду называть кто он он мне пишет с какого давай с какого города да он сдалека он очень сдалека ну ладно а с центра России, серединки. Знакомые из Геленджика написали, что беспилотник обстрелял несколько зданий в новороссийский Поэтому решили, что пока ситуация не успокоится, ну короче, все будет печально и плохо. что а, Это было да. не было. Ну это, ну, да, это конечно. Просто, это было было. За, да. да. А, у меня, знаете, что да. было? У меня одна из покупателей сказала. Мы мечтаем переехать в Сочи, но пока не будем, нас отговаривают близкие родственники. Говорят, не дай Бог бомба упадет. На курортный город Сочи. Да, да, да. На президентский город. А, или особенно, знаешь, помнишь, кто-то говорил, а как же подняться в горочку на бытку, если здесь будет гололед? А, вот это вообще, это, я а, как-то, с кем же я недавно ехал, не помню, Короче, мы едем, получается, мы заехали в Сочи парк, кислород, посмотрели, все, поднимаемся вверх и спускаемся, получается, на южном склоне Бытхи. И одна женщина мне, знаете, что говорит, слушай, а как говорит, здесь ехать, когда будет гололед? Да, да гололедов в Сочи не бывает. А если и бывает, это в рамках 2-3 часов за всю зиму, не больше. Я правильно говорю? Правильно. Друзья, не, не бывает, да. В Сочи постоянно в Сочи зимы не бывает. Но у нас может снег э, выпасть буквально час, два, три, максимум, и он все он растаял. Минусовых температур у нас не бывает. Ну, да. Ночью бывало, там минус один минус 2, но это лютой ночью где-нибудь. В основном в среднем держится у нас плюс 10, плюс 15. Поэтому в Сочи всегда тихо, спокойно и в Сочи надежно, как у Христа за пазуха. Поэтому не нужно думать, переживать. А в данное время, да. Я, кстати, да, хочу плавненько перейти на вторую тему, да, такой более. щепетильную. тема. да. Это режим ждуна. Друзья, я знаю, что вы также сидите, смотрите нас и не нас, вообще все смотрите, все слушаете и зависли в режиме Ждуна. Сейчас я подожду, посмотрю. Блин, а вот надо было год назад брать, а вот надо было два, там три вид вообще до Олимпиады. Друзья, у нас есть. К сожалению, большое количество покупателей, не то, что у нас, вообще, в принципе, они всегда были, были есть и будут. Это режим, что на, которые сидят и ждут. Вот буквально вчера вечером мне, знаете, что говорит, позвонил мне девушка, женщина, не буду говорить, как зовут, обозначила мне а, бюджет по комплексу. Не буду говорить, комплекс хороший комплекс. Ага. Говорит, слушай, у меня вот такой бюджет. А, так, а там я точно знаю, что за этот бюджет нельзя купить. Вчера вечером нам группу скидывают. Такую перепродажу, чуть-чуть ну, подороже, я ей звоню прям с полужара жара говорю, так и так вот, слушай, вот, все, забирай, вот тебе площадь, как ты хотел, комплекса, Давай. как ты хотел, цена. Знаешь, что, я еще подожду. Нет, я еще подожду, говорит, у вас сейчас цены упадут. Я говорит, смотрю других блогеров на ютубе, они говорят, что рынок стоит, я говорю, слушай, может быть там у них стоит рынок или не стоит, я не знаю, что у них там, скорее всего у них не стоит, потому что э, вот эти товарищи, которые говорят то, что да у нас понимаете, у нас даже агенты, да, то есть риэлторы, которые работают здесь годами, даже они сидят и говорят, нужно было раньше покупать, я их называю старая У нас понимаете, но ну, не надо никого слушать, рынок э, рабочий, да, рынок э, идет вперед, блин, я всегда говорю. Как он может стоять в Сочи? Вот такой вот маленький Сочи, а страна вот такая огромная, и э, потоки всегда были, есть и будут э, именно в Сочи вливаться э, инвестиции в недвижимость. У нас много богатых семей, да, которые приезжают, там, ну вот чего-то как-то там, ну может квартирку там покупают 6 и уезжают обратно к себе в Красноярск. Ну, правильно говорю, ипотек таких очень много. А сколько ипотечников? Да, то есть сейчас а, на ипотеку вообще накинулись. А без первого взноса я вообще молчу. Да, очень да? много. Вот, кстати, про... Про аллею парк мы недавно рассказывали а комплекс получается сейчас вводится в эксплуатацию. Вот на данный момент есть еще хорошие перепродажи, там они не, не, не, не сильно высокие по стоимости. Что будет чуть-чуть попозже? Я вам скажу, что будет вводится в эксплуатацию. Мы Когда будет достроен комплекс, ценник будет. Не, не нет, здесь даже, здесь даже, знаете как, здесь это даже нет. не надо ждать э, торговый центр, Вводит в эксплуатацию, мы перев, плавно переходим с переуступки ДДО, переходим на договор купли-продажи, это нам дает э, возможность проводить в ипотеку э, и без первого взноса, и с неполной стоимостью в договоре, соответственно, у нас... На этот комплекс накидывается а, та аудитория, которая сидит, ну, сидела и ждала. У нас будет максимально И, и, и здесь, да, и здесь цена, цена поднимается в моменте. Да, а, а, мы юридически развязаны. Да. Да, как бы, и а, вот эти низкие предложения, естественно, их сразу сметут молниеносно. И потихонечку потихонечку цена будет подниматься. То есть сейчас, блин, если есть возможность, забери. Но у нас сейчас в Парке есть цена 5,5 рублей. Это 29 квадратов на среднем этаже пять с миллионов ну как бы цена очень подарок хорошо а если э, так просто по комплексам пробежаться где ты еще можешь ждать самые лучшие цены ну естественно только с такое может дать да это понятно не но ну, и от того что сейчас а, аллею стоит рассмотреть М -м -м, кстати кстати в комплексе кросс лофт парк сейчас проходит ипотека можно квартиру приобрести ну, за два с половиной за три да, друзья там если вообще прям, прям по маленьким бюджетом два с половиной три 500 парк а, забираешь смело можно даже без первого без первого взноса можно вы должны друзья понимать что вы можете приобрести себе квартиру ну что такое 3 миллиона за 3 миллиона приобрели квартиру в ипотеку пока знаешь, сколько будет 10 тысяч рублей. Договор да нет, 30 тысяч там вот. Ну, 30 тысяч. Это, и семей, забыл, это семей. семей, да. И Конечно. как минимум, просто э, забрал в ипотеку и сдал в аренду Оформили на себя ее в собственности, да, на договор купли-продажи, сделали там ремонт, закрыли на ключ, открыли ее ровно через год, полтора, два, максимум. Живете с кайфом, хотели перепродать. Перепродадите да Потому что таких вариантов больше нет. Это единственный комплекс у нас в Сочи. Друзья, еще хочется, знаете, что напомнить. А, Адажу. В Адажу сейчас есть м -м, две классные перепродажи. И а, особенность в том, что м -м, там вид не во внутренний вот в это колодце, а вид на горы. И цена, блин, прям хорошая. Ты когда говоришь о у меня ж сух режет, это то же самое, когда говорят в Сочах. Да, я да, знаю, да. Вот ну, ты, это говоришь, да. Аналог один в один привел. Да, не знаю, но звучит. Ну, Красиво, пафосно. пафосно, подороже, да, я согласен. Да, да Лерон. Так, ну что, друзья, что вам еще интересно? Да, а, единственное... Да, будет розыгрыш у нас, друзья, скоро мы будем... Розыгрыш. 29 декабря в 16.00 у нас будет прямой эфир, и мы э, вместе с вами разыграем... А, трех победителей. Как разыграем? Ну, да да просто, просто цифру достанем, какую достанем, какую достанем. Ну, все будет по-честному. Да. Да? да, все будет по-честному. Самое главное, а, что желающих ну достаточно много. Да, достаточно много, да, друзья. Ну, я а, думаю, вот такой вот мешок у нас огромный получится, как а, будет Мороза. Те, кто участвует, вы видите, то, что а, под вашими комментариями поставили порядковый номер. Правильно я помню, так сказал. Да, да. да, а, да И мы да. вот эти циферки просто нарежем, какие в мешок, вот это вот это вот это все вот так но вот, вот не то, что Циферки, циферки присвоили, но еще будут вырезать э, именно сам комментарий в тубочку его заворачивать и будут ну, туда закидывать. Да, да? ну да. А, однозначно три подарка у нас есть. Вы ранее смотрели ролик. А, подарки а, у нас уже готовы, сертификаты готовы, все готово. А, от вас единственное потребуется. Что от вас потребуется? Номер телефона и куда отправлять. И мы прям с деком вам вот такой Да, и вам в ближайшее время, вот абсолютно, как мы вам говорили, э, неважно, какую <coughs> выберите, большую, дорогую, маленькую, да, мы... неважно да. какую, э, одна сочи, ДВ очень хороший, все-таки приятный бонус. Да, вы кстати. Да, этот сертификат можете себе оставить, можете подарить, может ну я не знаю, там все, что хотите, то и, и сделайте. Но главное что он истекает а, 31 марта, и до 31 марта его нужно освоить, да, правильно? Да, а, Слушай, а интересно, а можно им скооперироваться и, знаешь, три сертификата в одном? Никогда такого не было. Миллион двести скидочек. Нельзя, нет, нет, нет, нет, нет, никогда. Вы а, не... ЧДВ скидку, выпросите в ТОЧЁДВ скидку, выпросить еще скидку еще кого-нибудь и еще три сертификата. Нет, не сертификаты никогда не суммируются, это, блин, не было никогда такого. А ты представляешь, три счастливчика обладателя придут и скажут, так, а мы вот хотим скомпоноваться. Да, друзья, хочется вас все-таки призвать выходить из режима ждуна, потому что мы на это смотрим, и как правило, это знаете, чем заканчивается, один хрен купишь. Вот один хрен купишь, но чуть-чуть подороже. Да, друзья. Или Мы сейчас уже будем закругляться потихонечку. Тут больше всего э, ораторские действия. Илья у нас сегодня возглавлял, потому что я тут с температурой приболел. Самое главное, давай, чем мы пожелаем ему? Пишите, лю звоните, лю лю лю любви, да, любви. Да, любви. В первую очередь, да, здоровья вам и вашей семье. Друзья, любите Сочи, потому что Сочи сияет для вас. Да, друзья, если хотите что-то приобрести, то пишите, звоните нам, и наша команда приедет. Или продать, вам самые или, или продать. Варианты. Продать, купить. Да, мы и, продадим, мы и купим. И да. Все. И еще и дальше переложимся, и дальше пойдем зарабатывать. Все, друзья, давайте. Всем пока.